Ну и особый изысканный комплимент, говорящий о ваших чувствах. Период действия каталога выпадает также на 14 февраля, а День всех влюбленных отмечают во многих странах мира. Пришло время вспомнить о коллекции парных ароматов от Haberlic, ведь это удивительная возможность сделать подарок одновременно и себе, и своему любимому человеку. Итак, серии мистер и миссис инкогнито, Валькирия и Викинг